Дорогие слушатели. Читатели. Дорогие читатели, мы с Игорем Поляковым поздравляем вас с Новым годом. И ну, чтобы потом не было вопросов, мы, конечно, желаем вам обязательную программу. Это удовольствие, это счастье, здоровье. Это обязательно приятная, нужная программа. Все. Дальше уже Игорь что-нибудь должен пожелать такое удивительное, что может только писатель дать. А ты не писатель? А что дать? А <связывая> <связывая> <связывая> да, дорогие читатели, спасибо, что этот год вы были с нами. Вот Как-то вот вы нас через книжки с нами общались, а мы общались с вами. А я надеюсь, что вам было интересно, и я хочу пожелать, чтобы Новый год для вас был тоже интересным, спокойным. А, ну, поскольку вы читатели, пускай для вас откроются какие-то новые интересные книжки, новые миры, и пусть вам будет хорошо, пусть вам будет радостно, спокойно и мирно. Это, да. Ты хорошо сказал, просто по этому поводу мне сразу э, очень нужна ремарка такая, хочу добавить Чтобы вы успевали жить э, в следующем году И вдруг, вот я слушала Игоря и поняла еще раз для себя, что э, жить это не скорость Это качество, вкус, вкус да и Это не цель, это процесс Как-то так получается, что у нас и в прошлом году, и в позапрошлом году в принципе, вся наша жизнь заставляет подчиняться темпу, достаточно быстрому, и буквы в этом темпе не смотрятся. Они, они смазываются, они не читаются, не прочитываются. И дело даже не в том, что мы заинтересованы в наличии у вас свободного вечера, когда мы могли бы с книги на диване, с котом и чаем вот и читать. Да. Это обязательно тоже. Нам бы хотелось, чтобы вы имели возможность в Новом году со вкусом и с удовольствием остановиться. Да, почувствовать вкус гнать. жизни. И не гнать. Да. да. Потому что не, не, не точка конечная, а процесс, дорога к этой точке есть жизнь. А по пути вам встретятся несколько веселых ребят, которые будут предлагать вам книги. Ну да, где-то по дорожке, в машинке, с книжками, с торбочкой. В самолете, в поезде, как угодно, в мягком. Петляции. Наверняка с бокалами. Или в твердый, но нет. Или нет. другая история. Мы бы хотели вам пожелать всего самого хорошего в Новом году. С Новым Годом. В, новом, в, году, в год обезьян, согласно всем постановлениям зодиак, зодиакальных документов, рождаются очень правильные дети, настоящие, которые носятся, кричат, ползают по деревьям. Это то, что мы уже успели забыть, наблюдая ну, продвинутых таких гаджета образованных детей. Вот, поэтому мы желаем в новом году вам обзавестись вот парочкой таких чудесных объектов новых для любви. Ну, Я думаю, что... Так это прямо сейчас начинать надо им. В году 12 месяцев. Ну, чтобы в следующем году, надо поторопиться. Не, ну, время есть. Можете сильно не торопиться, делайте и это с удовольствием. Ну, немножко времени. До 8 марта. Я же математикой посчитал все. Если бы вы знали, как много всего посчитал Игорь. Вот в этом случае мы хотели бы обратиться к нашим замечательным библиотекарям. Благодаря вам мы узнали не только о том, что... Бумажные книги все еще читают. Это чудесное чудо, и нам бы хотелось быть теми, ну, надеемся, не последними магиканами вообще, не теми последними людьми, кто пишет плохо, хорошо, но тем не менее бумажные книги в том числе, а теми, кто, в принципе, будет наблюдать новый виток развития. Потому что никогда бумажная книга не умрет, но об этом отдельный разговор не сейчас. Так вот, дорогие, замечательные библиотекари, вы открыли для нас не одно поколение людей, которые приходят в библиотеку, Читают и, и будут приходить, и будут читать. Мы во многом благодаря вам не просто работаем, но и живем, потому что работа это наша жизнь. Ну, так случилось. А еще у Игоря отдельные пара слов для замечательных библиотекарей женского пола. Я бы хотел поблагодарить замечательных библиотекарей женского пола за то, что у нас целый год, так сказать, приутили приютили. Ну мы практически, вас, да, мы практически у вас у вас жили, вы у нас так замечательно к нам относились и и накормили, и приютили, и, и все было хорошо. Спасибо вам большое, дорогие наши белорусские библиотекари, с Новым годом! Я надеюсь, что в следующем году со многими из вас мы познакомимся, приедем и прекрасно пообщаемся. Ну, и нам бы хотелось, чтобы вы не теряли э, уверенности в себе, потому что, ну, как и мы, наверное, вы себя чувствуете такими немножечко оторванными от этих да. современных ри ритмов, от современной жизни, где, ну, безусловно, не то чтобы книги нет места, а даже человеку места нет. А вы дважды люди, потому что вы еще читаете. Это, это, это необычное, чудесное качество. И для нас местное вы Не думайте, вы не, вы не вымирающий класс, но вы особенный. Вы уникальные, вы бриллианты. И избранные. Да. Ну а ну, и мы тоже немножечко примазываемся с удовольствием к вашим этим чудесным человеческим качествам. Нет, правда, нам было с вами очень хорошо. Ну, вот искренне как-то. Ну, было, было тепло было. В прошедшем времени нам бы хотелось, да. чтобы продолжало быть. Да. Поэтому в следующем году мы с удовольствием к вам, к вам с новыми программами, с песнями, плясками, как хотите, в 3D, в 5D, в буквах может в с, ну, Да, может быть, с пролетами над. Как тут. Снежин. Да. Снежинки. Да, вот мы сегодня, кстати говоря, подготовили танец снежинки. Вы готовы? Увидите. Танец снежинок. Вы готовы? Вы правда готовы? Но, но вы правда готовы? Но мы сами Мы идем к да. Мы едем. С Новым годом!